Здравствуйте, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого возраста девушка, ну или женщина, должна посещать гинеколога? Девушка гинекологу должна посещать всегда при наличии того, что она девушка. Да, раз в год девушка должна прийти к гинекологу на плановый осмотр. Это табу, это нужно делать обязательно, независимо, живет она половой жизнью, не живет она половой жизнью. Медицинское обследование она должна пройти. Она должна рассказать о своих жалобах, о менструациях, она должна провести УЗИ, ультразвуковое исследование, потому что некоторые заболевания протекают бессимптомно, и без диагностики мы не можем определить, здоров человек или не здоров. Есть ли верхний возрастной предел для гинекологических осмотров? Верхнего предела нет. Почему? Потому что, возвращаясь опять же к гинекологическим осмотрам, Онкопатология выявляется у женщины в любом возрасте, как в молодом, так и в более позднем возрасте, нерепродуктивном, скажем так, и в период менопаузы, и в период постменопаузы. Поэтому женщина должна посещать гинеколога в течение всей своей жизни раз в год. Как часто в ходе планового гинекологического осмотра обнаруживаются те или иные проблемы, которые требуют дальнейшей консультации онколога? Я не могу сказать так, что это требует обязательно онкологического приема в последующем, но опять же возвращаясь к тому, что на гинекологическом приеме выявляется достаточно много гинекологической патологии, которая требует дальнейшей тактики какого-то ведения и лечения. Правильно я понимаю, что заболевания, которые выявляются на приеме гинеколога, они очень редко требуют дальнейшей консультации онколога, но частенько появляются те заболевания, которые требуют, конечно, лечения, дальнейшего дообследования. Все верно, все верно, все верно. так У. и есть. А что такое предраковые заболевания и вообще как надо контролировать такое состояние? Предраковые заболевания – это те заболевания, которые теоретически мы ожидаем перехода в онкологический процесс с какой длительностью этого процесса, да, то есть это может быть и 3, и 5 лет. Это требует либо динамического наблюдения, либо консультации онколога по ведению тактики ведения пациентов, либо до обследования каких-то, либо проведения уже на данном этапе каких-то оперативных вмешательств. Какие меры должна предпринять женщина для того, чтобы снизить риск онкологических заболеваний органов репродуктивной сферы? Все очень банально. Раз в год это должны проходить гинекологическое обследование со взятием московно-цитологическое исследование, проведением ультразвуковой диагностики органов малого таза и молочной железы в том числе. Спасибо. Это позволит снести риски. Спасибо.